Как обычно нужно проверить Что со звуком Не понимаю Открываю консоль Вижу, что звук в кс есть Но какого-то рожна Его не слышу Просто не слышу звук А потом понимаю, что я сижу не в наушниках Так Дорогие друзья, ножевой раунд выиграли Girls Пусси, но тут логичнее всего Конечно, стей в сильной стороне На трейне начинать, как и на нюке В общем-то, жизненно необходимо Саня, братан, как ты? Здоровье как? Юсуф? Все хорошо, спасибо Что поинтересовались, как вы У меня все замечательно, слава богу Со здоровьем на данный момент Проблем никаких нет, хотя ковид этот цепляться ко мне уже порядком поднадоел. Состав команды Girls Pussy с предыдущего матча по сути не поменялся. Это Паладин, Ведьма, Мистер Арт, Кристинка и Персичек, а команда BVR для нас темные лошадки. Их мы сегодня не видели. Их состав это Пряник, Кролик, Ванек, Чесс и вот никнейм Пытался перевести цифры в буквы, думал это что-то там типа Тей, Сей, в общем, так и не понял. Короче, будет 731 потому что я, как понял, это просто набор не связанный ни с чем, ничего. Атака забегает на точку Б, дорогие друзья, численный перевес, да и вообще, кстати, всецело доминация за командой Бивер здесь отслеживается, прослеживается. Чес, даблкилл. Паладин, закончились патроны в юспике. Ай-яй-яй, как неловко получается. Да, успевает перезарядиться, но пряника перестрелять не успевает. Кстати, хорошо, что получилось так, а то еще и могли бы зарезать. Пистолетка за атакой. Самый дефолтный раунд на точке Б, которые можно было вообще самый дефолтный раунд на трейне, который можно было бы разыграть, это обычный пуш точки Б. И на самом деле как бы глупо это не звучало, но самый дефолтный, самый примитивный раунд работает в большинстве случаев. И сейчас было не исключение. Да, этот раунд взял и сработал. Ну, само собой, у атаки теперь есть девайсы. У обороны теперь нет девайсов. Все по классике жанра. А помимо того, что нет девайсов, еще и нет денег. И главное сейчас на своих экономических раундах играть грамотно и этими самыми деньгами не сорить. Кролик ушастый расстреливает Кристиночку. Мистер Арт ответный минус по кролику. И ситуация у нас складывается максимально печально, потому что 731 делает 2 кила на МПшке. Перси Персичек и э, мистер Арт. Он же Артур. Артур, хороший хэдшот, кстати, ставит по прянику. И, в принципе, позиция у него достаточно интересная. Если бы не в спине нахождение 731-го, то тут, знаете ли бы, все было бы очень-очень неоднозначно. Ну, завершающий минус за Чесом. Счет 2-0. Персик тащит, персичек просто. А, бесподобные. Ну, на нюке. Не очень у нее получалось. Я надеюсь, что на трене потащит. А, Кристина, кстати говоря, тоже количество киллов еще не сделала. Гляньте, кстати говоря, на пинг Кристиночки, Пряника и Ванька. Бесподобные пинги. Вон только что у Кристины пинг был один. Один. Уж я никогда не считал, что у меня плохой интернет. Но у меня пинг, наверное, один вообще никогда не был. Ну, три, там, четыре стабильно держится, Но вот чтобы один, никогда не замечал. Вау. Просто вау. Мистер Арт! Хэдшот по кролику. К сожалению, при этом точка все равно продавливается. Какая-то мясорубка сейчас получилась на точке. А, дорогие друзья, Ведьма остается в соло. Позиция, конечно, у Ведьмы просто ура-ура. Отличная позиция. Единственный момент, что раунд атаки строился совсем не под эту позицию. Ну и надо признать, что серые кардиналы команда БВР Пока радует, радует Действительно здорово Да, один пинг, это очень круто Это точно, да <связывается> Ну, лучше может быть только на локальном сервере У того, кто создал сервер, да У этого человека, как известно, пинг 0 а -а -а -а, И все, все остальные все равно играют с пингом 80 круче! <связывается> <связывается> у меня постоянно 100, господи, жесть Жесть Диглы. Очередной раунд с пистолетами, потому что форсы там и прочее-прочее у команды Герлс Pussy как-то пошли не по плану, да, поэтому 4 дигла и Юспик. Осторожность от команды BVR. да, сейчас можете а, проследить момент того, что ребята особливо не пытаются играть в какую-то агрессию, дождались первых действий от своих соперников, убили Ведьму и Паладина, ну а теперь уже спокойно выходим на почти безоружную точку. Мистер Арт снова, ну вот, если бы не Мистер Арт, киллов бы, наверное, вообще никто у Герлс Пусси не делал. Снова хэдшот от него! Отличная работа на дигле. Второй минус, между прочим. Это может быть, конечно, и маловато. Потому что на двух минусах далеко не уедешь. Но, учитывая, что ситуация 2 в 3, каждый фраг, каждая ошибочка любого игрока может сейчас на что-то повлиять. Мистер Арт делает третий минус. Забирает автомат Калашникова. Но Ванек все-таки дает размены. Минус с верхней волны. Кристинка забирает Ванька. Чес. 9 хп против 1 хп у Кристинки. 24 секунды до конца раунда и при любых раскладах вещей кто-то по просто победит тот, кто не допустит сейчас ошибку. И все. Кристиночка, чекните за вагончиком. Вот гляньте за вагон. Там только что сидел Чес, который ничего в этот момент не чекал. 5 секунд до конца раунда Чес успевает поставить бомбу. Серьезно? Нет! Не успел поставить бомбу. Таким хитрым образом Кристина вытаскивает раунд, даже не пострелявшись. Вот она. Скиллуха какая у Кристины. А? Как умеет. Играю вообще на ЛТЕ. 30-100 пинг пляшет. Но ЛТЕ это дело обычное, естественно. Да, 80-70. Знаю, что такое. Пока оптику не кинули. Сейчас 10-20. Да. Да. Модемы. Модемы, ADSL, господи, это такая штука ужасная, аж вспоминаю, в дрожь бросает, черт возьми, да. Пока, да, пока оптику не начали тянуть, с интернетом были огромные проблемы. Ну что, дорогие мои друзья, 3-1, и теперь неожиданно спасена экономика у игроков обороны. И даже появляется снайперская винтовка у мистера Арта. Ай, мистер Арт, куда ж вы стреляете? Стена, к сожалению, это не соперник, если ее убить... Победы в раунде не достичь. При этом, кстати, заметьте, на точке А идет развлекуха для игроков обороны. И на точку Б идет основной выход. С Хаешки взрывается персичек. Но почему же именно персичек? Но почему именно она взрывается? Я когда говорю персичек, у меня прям слюна начинает выделяться, как хочется сразу персика поесть. 4 в 2 ситуация. Паладины, Мистер Арт, ну, могут, наверное. Да ладно! Мистер Артур! И паладин! Че, серьезно Вытащ... Вытащили? ха Охренеть! Но нет дефьюз китов! Ха-ха! охренеть! Это просто кабелло, дорогие друзья! Don't be a loser! Buy the Покупайте диффуза, дорогие друзья, чтобы не отдавать такие обидные раунды! 4-1! Рустам, приветствую вас всем, кто присоединяется на трансляцию. Приятного просмотра, дорогие друзья. Хорошего вам настроения. Напоминаю, что на сегодня это последний матч, который мы с вами смотрим. Следующая трансляция пройдет завтра в 18.00 по московскому времени. 1 сентября, кстати, в День знаний будем учить теорию Counter-Strike, елки-палки. Персичек, минус кролик, следом еще один минус. И я пропустил, я хотел ее включить. Я понимал, что именно на ее позицию сейчас будут открываться. Она будет ключевой персонаж. Третий минус от персички. Вот это да, вот это да. Да, электроник, купите диффуза. Точно, точно, точно. Персичек. Все, отстрелялось персичек. Ну, три минуса, извините, меня как бы. Вы чё? <звук> Чест что-то потерялся, аж немного не понимал, откуда ждать соперников. Но персичка. Кстати, кстати, Кристина, где? Где Кристина? Как без Кристины выигрывать? Все, Кристинка возвращается. Успеет ли она зареспауниться? Успела. Успела, но без денег. Кто-нибудь продропает Кристиночку? Не играть же есть пистолетом. Чё все такие жадные-то? Ну, кстати, смотрите. Ребята усвоили урок. После того поражения у всех, кроме Персички, дефьюз-киты имеются. Знаете, почему Персичка играет без диффузов? Потому что она и без диффузов Великолепно. Подлезался. Все, просто подлезался. Короче, выход на Б. Аккуратненький, такой тихий на шифтах. Кристиночка здесь немного мешает сейчас. Я не понял, кому, по-моему, ведьме, да, наверное. В общем, кому-то Кристиночка мешала, но главное, что мистер Артур трипл кил на авике, кролик ушастый. 43 хп. Удается перестрелять Кристиночку. Ну и четвертый минус от мистера Артура. Бесподобный раунд в его исполнении. Как я изначально и говорил. Хорошая снайперская винтовка либо поможет, либо похоронит надежду э, на победу. Тут вариант только один. Скучная игра. А что, любители они? Да, абсолютно верно, естественно. Но профессионалов в Counter-Strike сейчас нет. Сейчас все, кто в 1.6 играют, это все любители. Так что... И прошу не забывать! Это девушки. А, поуважительнее, господа, поуважительнее. Девушек не нужно оскорблять. Вообще никого не нужно оскорблять, уж девушек подавно. Ну, хотя такие девушки, как Кристина, вас в Counter-Strike могли бы обидеть один на один очень сильно. Мистер Арт, снова. Снова его снайперская винтовка. Минус персичек. Опять она. Опять она, богиня команды Girls Pussy. Погибает, к сожалению, в неравной перестрелке с соперником. Ванек. Забирает ведьму. Мистер Арт понимает, что где-то здесь находится кто-то. Паладин этого кого-то забирает. Но потеряна. Б. Бомба установлена. Тикает уже вовсю. Кролик ушастый. Забирает Кристину 2 в 2. Паладин и мистер Арт. Мистер Арт, хорошая флешечка номер один, хорошая флешечка номер два. Аккуратно открываемся, минус кролик ушастый, ванек последний. Диффуза, кстати, по-прежнему имеются, есть. Ай, ванек! Ванек! ну чего ж ты не стрелял-то, А ведь мог тогда спасти раунд, но Ванек робел. 4-4. Такие дела, дорогие друзья. Girls Pussy как-то умудряются еще какие-то камбэки здесь э, выкатывать аккуратненькие, такие аккуратненькие камбэки, да. Ну и BVR. В целом-то, то, что Бивер будут проигрывать, допустим, первую половину, это неплохо. Это не страшно. Они играют в слабой стороне, вполне себе нормально, если они будут выигрывать, да, ее как бы. Как бы. Проигрывать, точнее, простите. А выигрывать-то как раз должны сейчас Герл Пуси. Кристиночка делает даблкил. Паладин не делает ничего. И Персичек приходит на удержание точки. Спасает ситуацию. Бросается на абразуру, делает второй минус. 731 остается один. Боится. Понимает, что Персичек готовы его порвать. И почти провала 1 хп. Какая досада! Один хп всего-навсего остался. Ну, мистер Арт. Я думаю, такое должен щелкать вообще как орешки на самом деле. И здесь при этом не нужен даже авик. Достаточно просто Дигла. Но каверзно. Каверзно то, что бомба лежит на нижнем парике, а 731 начинает обходить. Вопрос откуда? Вопрос откуда он будет обходить, да? Если с респы, это одно. Но вот мистер арт чувствует, что-то чувствует он. Весь завод чувствует, а ты не чувствуешь. Заметил Теперь главное правильно разыграть 731 не увидел Он не увидел его И мистер арт вытаскивает Ну, не сказать, что мертвый раунд Но непростой Все-таки непростой раунд Ну, 5-4, герл вырываются вперед, дамы и господа Два авика, дорогие. Три авика! Мало авиков не бывает, подумали игроки обороны. И нахрен на все деньги просто закупились авиками. Но это, кстати, губительно. Большое количество авиков обычно сулит скорое поражение, надо признать. да, Потому что очень большая... Проблема с мобильностью появляется. Ну, вот первая АВП уже отдыхает. Это ведьма. Кристинка забирает кролика, который обидел ведьмочку. Нельзя было ведьмочку обижать. У ведьмы есть хорошая крыша. Пряник и 731 по минусу. Персичка тоже убивают. Но только мистер Арт. елки палки Что? Что он вытворяет на трейне? К сожалению, нет. Этот раунд он не спасает. Но 18 на 5. 18 на 5, дорогие друзья. Это просто какая-то вакханалия. Но очень равная игра, между прочим. Очень равная. 5-5. Но это скорее плохо для команды Герлс Pussy, Потому что Биверта в слабой стороне идут 5-5. А вот Герлс Pussy в сильной стороне не могут, получается, оторваться от оппонентов. То есть хоть можно сказать, что это равная игра, типа каждый взял по 5 раундов, но нет, одним-то брать раунды проще, а другим тяжелее. Кристинка ведьма, паладинный ванек, такой неожиданно ведьмочку подрезает. Персичек на Таран просто, к сожалению, без минуса, но на Таран... Натара затаранила, Аж вы видели реакцию Ванька, он просто, по-моему обкирпичился там, когда увидел выбегающую из дыма персичку. вот это да. Она хоть и не убила его, да, но она его из колеи выбила, так скажем, да. Он потерялся и из-за этого погиб. То есть вот так, короче. жестко. Она просто, это были games дамы и господа. Она его просто переиграла. И уничтожила. Мистер Арт со снайперской винтовки забирает Чеса. Не успеваю включить вам мистера Арта, но он делает еще один минус. И вот здесь пряничек забирает мистера Арта. Но, однако, отработано было неплохо. В целом, два минуса на приеме зелени. Но вот, конечно, персичек могла бы и не погибать сейчас. Надо было бы. Бах! Просто бах. Паладин и ведьма. Но тут скорее надежда как раз на ведьму. Ой, хорошая хае! Вот это хаешка, дорогие друзья! Трехочковая прилетела. Два минуса сразу, с одной хаешечки, два красненьких. Отдыхать, отдыхать. 7-5. <с comments> вот это хаешка прилетела. Просто звездная хае. Я обалдею, действительно, матч очень крутой, очень крутой. Залетела хаешечка на ура. Просто атомная бомба прилетела, но не иначе. Две авика. Две авика. Что сказал? Две снайперские винтовки у команды Girls Pussy. Давайте так э -э -э, как-нибудь попробуем выкрутиться. Из этой ситуации. Паладин, снайперская винтовка на верхнем парике. И где еще одна снайперская винтовка? На точке А. Но с точки А уже надо постепенно стягиваться под спот Б, потому что атака здесь уж явно отступать не планирует. И выход последует до последнего. Паладин со снайперской винтовки забрал только что пряника. Кролик ушастый тоже, кстати, уже а, вне игры остался. Накинул Ванек хаешку. Он да заплатил за эту. Попытку собственной жизнью. Персичку находят в дымах. Кристина отвечает минусом по 731-му. Чес последний. И позиция у Чеса достаточно коварная на самом деле. Купите хаешки. Да-да-да-да-да. Чес коварный. Коварный, но немножечко неметкий. Давайте так скажем. Немножечко неметко стрелял. Ну, герлс пуси выигрывает первую половину. Ну, я скажу, что первая половина получилась хорошей для команды Girls Pussy Если они выиграют ее со счетом 9-10-5. А, если они выиграют ее даже хотя бы 9-6, я уже скажу, что Бивер а, сыграли первую половину лучше, чем их соперники. Проход на А. Неожиданно засабдауна, дамы и господа, на приеме ведьма. И Персичек. Ведьма и Персичек. Ай, да это связочка просто бесподобная. Ведьма, еще один минус. А где Персичек? О, персичек взорвалась на хаешке от Ванька. Ванек! Ванек у нас любитель побросаться хаешками. Я смотрю, в очередной раз бросил хаешку, но в этот раз хотя бы она до цели долетела. 9-5. Последний раунд первой половины, дамы и господа. Ну и по-прежнему есть еще возможность реабилитироваться и поистине закончить первую половину с хорошим счетом. Если герлс-пусси так играют... Ладно, Юсуф, я понял вашу иронию, я понял, да? Озвучивать не буду, но дальше я понял. Ну, снова, кстати, раунд, который мы с вами уже только что видели. Это раунд через апдаун на точку А. Но Чес что-то как-то загулял, убежал на зигзаг. Там, кстати, разменялся Мистер Арт, даблкил, минус один от Кристинки, кролик... Успевает поставить бомбу благодаря дымам. И все. И все, дорогие друзья. Итоговый счет 10-5. Все-таки умудрились реабилит... реабилитироваться. Фу, блин, опять не скликнул. Типичный я. Успели реаб... Да что ты? Блин! Успели реабилитироваться игроки команды Girls Pussy к концу первой половины. Вот. Но, но это ни в коем случае не снижает шансы команды BVR на победу. Потому что, ну, как-то кролички могут так-то вообще-то. Так-то вообще-то могут. Справедливости ради. А замечательный камбэк мы с вами увидели на протяжении всей практически первой половины от Girls Pussy. То есть они хорошо сыграли в сильной стороне. Как Бивер Сумеют показать то же самое? Ух ты, хаешка какая Ой, еще одна какая хаешка. С гранатами просто наперевес. БВР встречают своих соперников. Ну и 731-й успел даже два минуса сделать. Да ты что, еще одна хаешка от Чеса. Кристинка последняя. Ну, 1 в 4. Насколько бы, конечно, Кристинка хорошо не стреляла, но не очень верится, честно сказать. 10-6. Итоговый счет 10-6. Ну, итоговый счет на момент сыгранного пистолетного раунда. Соответственно, теперь «Герлс Пусси» бомбу не поставили. Один экономический минимум, а то и вообще два, если не пойдет. Ну... У, конечно, у Бивер есть неплохие шансы догнать и даже перегнать, и даже выиграть в этом раунде. Но получится ли, да? Вот тут вопрос, конечно, такой. Вопрос стоит прям ребром. Вторая карта будет? И Какая? Нет, это последняя карта, и это вообще, в принципе, на сегодняшний день уже четвертая карта, Юсуф. Что? Это уже четвертый матч, который мы сегодня смотрим. Уже трансляция идет 3 часа 7 минут. Кролик ушастый Чес по минусу. Паладин, один фраг. Ну, здесь можно на самом деле проигрывать. Этот раунд, и это не считается какой-то большой проблемой. Ну, ведьмочку сейчас однозначно, конечно, из-под лысого-то выкурят. Это, ну, прям цело. Правда? Ованек. А Вк! А -а Ай, Ванёк. Ля, Лячо наделал Ванёк. Ля, Лячо наделал ванек! Это какая-то жесть, дорогие друзья! 11 6 Ну, если такое отдается, то мне кажется, на камбэк надеются уже, ну, прям такой себе. Прям такой себе. Не похоже на то, что камбэк здесь будет. Ну, Ванек просто... Он, блин, заруинил раунд только что своей команде. Почему он не шел выбивать-то его? Странности странны. Какая команда прошла уже? Ой, пока все прошли. Давайте я вам чуть-чуть позже. Вот когда мы этот матч досмотрим, я вам скажу, что у нас на завтра как раз будет. И расскажу, кто, где и как. Так, так будет правильно. У меня отдельно все выписано. Я вам все расскажу. Немножечко терпения. Ведьма. Снова ведьма. Снова Кристина. Снова паладин. Ну, однозначно раунд с атакой. Да, БВР здесь, конечно, без девайсов. Да и не угадав с направлением выхода атаки. Ну, само собой, остались без возможности на победу. Помню, как... Минус от ведьмы... 12.6. Помню, как я в 2000-х насмотрюсь мувиков, погнал на микс или паблик серваки ломать. Во, горело у моих визави. Ха-ха, Александр. Я тоже занимался такой штукой. Я помню еще, ну, закачивал, короче, через DC++, если кто-то помнит такую программку. По локальной сети, короче, мувики качал себе. И каждый раз перед тем, как идти играть в кайсик в интернетике. И чес... Покинул свою команду. Чес-предатель? <смех> Или вернется? А, вот. Короче. Да. Я заряжался просмотром этих мувиков. И просто шел. Шел, и мне прям казалось, что я просто спаун нах. <смех> Кристинка, минус кролик. И проблема в том, что не успел Чес. А что че он, кстати, сейчас в спектрах сидит и подсказывает, да? Или как? Идите туда, наши соперники вот там. Чё он, ну вот... Ай-яй-яй. Вообще-то ай-яй-яй. Вообще-то ай-яй-яй. Игрок не должен в спектрах находиться. Минус от пряника, дорогие друзья по ведьме. Но точка Б потеряна. Кристина. Минус Ванек, пряник и 731-й. Оба находятся в зигзаге. Мистер Арт минус пряник. Почти. Почти 731 поставил хэдшот, но не поставил. Это... О, персичек просто ваншот. Персичек просто ваншот. 13-6. Они сдались. Да, ну не похоже, чтоб конечно, сдались. Но немножечко, по-моему, Бивер все-таки какую-то дизмораль подхватили. Мне так вот видится эта ситуация. Что-то все-таки с морально-волевыми есть. Space One и его состав из Узбекистана красиво тащили тоже. Да, да, с этим я согласен. Space One и его ребята отыграли замечательно. Очень на уровне. Ванек! Ванька! Ванечек! Вместо того, чтобы руинить, даже делает энтрифраг. Молоток. Ты да еще и кого убил мистера Арта? Одного из опаснейших игроков сопернической команды. Кролик ушастый. Минус ведьма. Редеют ряды команды Girls Power. А где же брать размены? Вот вопрос. Поэтому паладин стоит и по всем сторонам глядит. Куда же персичек? Не втыкай! Не втыкай! Не сейчас, персичек! Ай-яй-яй-яй, не вовремя. Не вовремя трава забрала. Паладин и Кристинка остались вдвоем, но ну, может быть, у этого звена что-то получится. Кстати, помните, да, это звено на нюке работало достаточно исправно. Но что-то все таки может пойти не так. Сейчас как бы слабая сторона. И, да и позиционно, кстати, игроки стоят так себе. Кристина выигрывает сильную перестрелку. Чес минус паладин. Спрейтаун от Кристины, но жаль, второго не добрала. Было бы... Батюшке, вообще просто бесподобно. 30 хп у пряника! <связывая> <связывая> За чуть меньше, чем 10 секунд до конца раунда Кристинка перестреливает всех, кого только можно было перестрелять. Это вообще как? 14.6, дорогие друзья. Ну, хотелось бы сказать, что звено Паладин и Кристинка вытащили, но на самом деле... На самом деле, нет... Вытащил одна крестинка. Паладин просто как э, предмет интерьера рядом находился. И... Да и то, находился-то недолго достаточно. Мистер Арт! Нам просто вот, вот где морально волевые, дорогие друзья. На ноге просто забегает в зигзаг, делает хедшот. Минус от Ванька по ведьмочке. Ну, ретейк. Теперь только выбивать. Бомба стоит, собственно говоря, под улицу. Насколько я понял. А здесь есть АВП, между прочим. Это большая проблема, то, что здесь есть ВП. Кристина и мистер Арт. Сделали по фрагу. Мистер Арт чудом сейчас выжил. 2 хп у него осталось. Ну, тут уж, конечно, он не выживет. Да, 731 его достреливает, безусловно. Но ну, попытка задефать э, абсолютно тщетная. Во-первых, нет дефьюз-китов. Во-вторых, так или иначе, паладин Савика бы расстрелял. Ну а у нас, дорогие друзья, матчпоинт. Один раунд остается взять команде Girls Pussy для победы. Всего один. Копеечки, если можно так сказать, остались. Совсем копейки. Команде BVR выиграть уже не удастся. Теперь нужно выигрывать только 9 раундов для того, чтобы сыграть овертаймы. И, может быть, получится выиграть именно на них. Снайперская винтовка и скаут даже, да? То есть, АВП и скаут. И вообще, в принципе, бай интересный у биверовцев, овцев Но опять-таки... Чего, бля... Персичек. Интрифраг с пулемета. <свят> Ни хрена себе. Вот этого я вообще не ожидал, дамы и господа. Минус два от мистера Арта. Все. <свят> Иванек последний. <свят> Дайте персички. Блин, нет, она выкинула пулемет. Она просто выкинула пулемет, хотя могла с него уничтожить всех а Минус от Кристины, дорогие друзья. GG. Girls-Pussy выигрывают эту встречу. Счет 16-6, дорогие друзья. Жгучая катка. Жгучая она не тем, что она какая-то была вот такая интрижненькая, да. Здесь я думаю, Girls-Pussy еще в первой половине убили практически всю интригу. Но очень важно понимать, что она была очень смешная и крутая. Вот как мне Артур писал в чате.